Представляю вашему вниманию канал Ява Ин Москов, канал о мототехнике Ява и не только. Полезные видео, советы и обзоры. Акуниш 60-е. Подписывайся на Мотобрата, Ссылка в описании. советский Егор сегодня поговорим о том, к чему может привести работа, работа, самонайм, бизнес, инвестирование. Сейчас подробно опишем, к чему может привести работа. 40 часов в неделю, 40 лет, 40 процентов от заработка это ваша пенсия, ну 40 процентов будет. Я рисовал. В прошлом видео график. График жизни. Так. Это время. Это деньги. 20, 35, 60 лет. Примерно в 20 зарабатывают. 100 долларов студенты, там, особо еще никому не интересны. Вот, потом растете до 35 по карьерной лестнице, начальник, растете там до мастера, инженер, останавливаетесь, семья, дети, уже ничего не хочется, удержаться пытаемся, чтобы на наше место не залезли. Ну и до пенсии. Средний заработок 500 долларов, так, 35. И в 60 приходит дорогая любимая пенсия 80 долларов. Аптеки. Жизнь дома аптека вот так получается. Это мы рассмотрели график жизни. Сейчас рассмотрим, что можете, в принципе, заработать и сколько проработаете. В Беларуси сейчас в среднем где-то 300 долларов зарплата. Возьмем 300 долларов. Вот. Ну, я даже людей знаю, кто и 100 долларов зарабатывает, и меньше на работах. Вот. Ну, возьмем 300, это уже хорошо. Отлично даже, я вам скажу. Умножаем это на 12 месяцев, получается 3600 долларов. Это за 12 месяцев, за один год. один год. Умножаем на 40 лет. Умножить на 40. Получаем. Вот это 144 тысячи долларов заработаете за всю жизнь. Из этого берется кредит на эти же 40 лет, там, квартиру, машину, надо поесть и покушать. За 40 лет вы заработаете 144 тысячи долларов. Это много, я считаю, что это совсем ни о чем. Теперь рассмотрим вообще линию жизни и линию активности человека. Условно, возьмем 100 лет, так? 100 лет живет человек. Среднее 100 лет живет, ну, в среднем 70 возьмем. 70. Вот, 70. Сколько сейчас вам? Просто задайте себе вопрос, вот, начертите, да, мне 28, это почти 1 треть. Грубо говоря, 30, да, мне вот это вот за 40, 40 лет остается, да, к примеру. Что можно за эти 40 лет сделать? Чем вы будете заниматься? И действительно ли вы до 70 вы будете работать, как себя чувствовать вы будете? Это активность. Возьмем тот же самый график. Линия активности. То есть до 20 лет, 20 лет вот, да, вы ну, никому не нужны. То есть учитесь там, никто на вас вообще не, да, не засматривается в плане работы, там, деятельности. С 20, ну, на чистоту будем говорить, до скольки вы будете работать. И нужны ли вы будете на работе. Все говорят, это 50, 50 лет, так средняя по 50 лет, так. После 50 мы никому не нужны, и ваш опять график заработка будет понижаться. То есть после 50 уже вас вытеснят молодые на ваше место на рабочее и останетесь на улице. Это это правда, да. Но я считаю, что даже в 45 вы уже никому не будете нужны. То есть вам не продлят контракт. Такова жизнь, я не знаю. На чистоту да. То есть в 45, то есть до 45, вот, с 20 до 45 у вас есть время что-то заработать. Всего лишь 25 лет что-то заработать, чтобы после этих лет вы себя нормально чувствовали. Для чего я это все показываю? Чтобы вы поняли, что нужно что-то делать, что нужно строить бизнес. В работе никогда не будет успеха. Я не говорю, что работать это плохо, работать это хорошо. С работы начинали все, все успешные и богатые люди, они начинали с работы. Но свободное от работы время они занимались каким-то своим, тем, что им нравится, что им в будущем даст доход какой-то. Вот реально это время, за которое вам нужно что-то сделать. 25 лет. То есть, то есть не 40 лет вы будете. Да, вы будете работать, вы найдете какую-то работу, но это будет, будут не те деньги. Выбирайте, выбирайте, где вы хотите быть. Работать, может, все-таки найти что-то, что, что принесет вам сама как бы удовольствие какая-то, работа принесет. Может, лучше сюда, или бизнес, где у вас намного больше возможностей, Сегодня с интернетом, с технологиями новыми, можно строить бизнес в любой части мира. Я стремлюсь в этот квадрант. В правую сторону квадранта. Если вам это интересно, видео понравилось, вы что-то от него взяли для себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем пошагово с нуля переходить потихоньку в правую часть квадранта. Сколько это займет времени, я не знаю. Желай большего, хоть и большего, делай больше, а меньше я всегда получим. С вами был Бруховецкий Егор. Всем успехов!